Привет, друзья! Сегодня речь пойдет о протяжках и о том, как максимально устранить это недоразумение в программе P.E.Design. По-хорошему их надо не устранять, а не допускать в процессе создания дизайна. Ну, мы же творцы, мы множим сущие без необходимостей и потом прибираемся. Прежде чем приступить к упорядочиванию объектов, необходимо представить, в каком порядке вы хотели бы, чтобы вышивался дизайн, иначе ничего не выйдет. И еще приступая к работе, настройте рабочее поле таким образом, чтобы хорошо были видны и протяжки и объекты и при этом не уставали глаза. В рамках этого урока я покажу несколько основных приемов, которые вам в дальнейшем пригодятся для работы. Именно эти приемы я использовал при исправлении данного дизайна. И вот из такого хаоса получился весьма аккуратный дизайн. Дизайн можно и вышить не удаляя протяжки. Вот так он выглядит в вышитом виде. Где эти протяжки? Ау, нет их, да? Но вышивать подобный дизайн весьма затруднительно. Плюс ко всему, вы можете повредить машину, если во время работы она случайно зацепит лапкой протяжку. Придется ждать, пока Рита вам вышлет шпульный колпачок, игольную пластину или иголки. Прием первый. Перенос объектов через удаление вставку. Рассмотрим на примере. Я сейчас поясню вам, что к чему. Для изменения порядка вышивания можно использовать панель порядок вышивания. Это удобно, пока у вас на рабочем поле до 20-30 объектов. И они у вас разных цветов. Но как только вы сталкиваетесь с огромным количеством объектов, обычный перетаскивание становится неэффективным. Вы не обойдетесь без него, в принципе. Но вот так вот каждый объект перетаскивать, это очень неудобно. Итак. Смотрим на эту группу объектов. Я себе вижу следующую последовательность. Сперва вышивается центральный элемент, затем замкнутый гладевой валик. После поочередно вышиваются объекты по бокам гладевого валика, затем круг и два нижних лепестка. Итак, приступим. Выделяем первый объект. И нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-X, Ctrl-V. Объект расположен теперь последним. Затем мы нажимаем второй объект Ctrl-X, Ctrl-V. Объект стал... Тоже... Теперь он стал последним. Третий объект Ctrl-X, Ctrl-V. Четвертый Ctrl-X, Ctrl-V. Круг Ctrl-X, Ctrl-V. Первый лепесток Ctrl-X, Ctrl-V и последний Ctrl-X, Ctrl-V. Вот после такой вырезания такого вырезания вставки объекты расположены в нужном нам порядке. Прием второй стандартный. Это смена начала и конца вышивания объекта. Один точка начала, два Точка конца. У выделенного объекта точки окрашиваются в черный цвет, у невыделенного в белый. Точка конца вышивания выбранного объекта должна совпадать или располагаться недалеко от точки начала следом идущего. Таким образом, меняя точки начала и конца, вы либо устраняете протяжку совсем, располагая точки рядом друг с другом, либо делаете ее минимальной. Если впоследствии предполагаете обрезать протяжку, то учитывайте ее размер. Создавайте ее такой, чтобы потом можно было поддеть кончиками ножницы. В данном дизайне есть повторяющиеся симметрично расположенные элементы. Смысла упорядочивать их нет. Проще удалить их из дизайна, упорядочить одну сторону, а затем вставить эти объекты уже упорядоченные обратно в дизайн удаляю у нас остаются два объекта которые не это ваза и верхний цветок я их расположу в порядке вышивания в самом конце а пока чтобы они не мешали я их выделяю группирую перекрашиваю в другой цвет и располагаю в самом начале вышивания это все делается для удобства, чтобы они не мешали. Также скрываю их с рабочего поля. Обратите внимание, что после выделения я передвигаю выделенные объекты. Перед тем, как группировать, делаю я это для того, чтобы убедиться, что выбрала все элементы, формирующие узор. Следующий прием. Давайте займем у насест Смысл следующий. У нас идет строчка, и в процессе ее вышивания мы должны насадить остальные элементы на нее. То есть они должны вышиваться в процессе вышивания этой строчки, а не после нее. В этом случае у нас не будет протяжек. Кстати, во многих программах это стандартная функция. Но нам придется делать это все вручную. Итак, выбираем объект. Инструмент выделить точку. Вместе деления, если нет точки, добавляем точку. Нажимаем правую клавишу мыши разделить в точке. Обратите внимание, у нас теперь получилось два объекта до деления и после. Выбираем объект, который мы хотим ставить. и нам необходимо его переместить в порядке вышивания после восьмого объекта. Мы его выделяем. Чтобы не перемещать его в порядке вышивания, когда сейчас мы можем переместить, но у нас объектов здесь немного. А если их много, то все-таки удобнее воспользоваться функцией Ctrl-X, Ctrl-V. Объект вставлен, перемещаем его в положение нужное. Меняем точки начала и конца вышивания объекта. И переходим к другому объекту, выделяем его, вырезаем, вставляем, перемещаем в нужное место, опять меняем начало и конец вышивания объекта и переходим к следующему Таким образом, нам нужно разбить эту строчку во всех местах, где к ней примыкают другие объекты. Снова создаем точку. Разделить в точки. У нас появился новый отрезок. Девятый и десятый теперь. После девятого мы должны вставить вот этот элемент. Вырезаем, вставляем. Ну, теперь он стал восьмым. И опять, видите, да, он поменял номер, потому что мы один объект убрали. Теперь восьмой, следующий стал девятым. И в таком духе продолжаем дальше. И последний прием – добавление элемента. Здесь мы имеем дело с отдельным элементом, но если вы работаете над дизайном, то эта веточка является частью большого общего дизайна. И чтобы у нас не было протяжек, нам нужно, чтобы точка начала совпадала с точкой конца. В этом случае мы просто дорисуем еще один элемент. Это будет строчка. Итак, повторимся. У нас в арсенале четыре удобных функции. Первое. Изменение порядка вышивания через удаление вставку. Изменение начала и конца с помощью специального инструмента. Насест. Внедрение объекта в срочку за счет ее разрезания. И создание дополнительной линии. Вот этих четырех простых действий вполне достаточно, чтобы ваш дизайн выглядел аккуратно и не состоял из протяжек. И если это все делать на этапе создания, то потом вам не придется всем этим заниматься. Как я уже говорила, сперва надо определиться с порядком вышивания. Посмотрите внимательно на дизайн, подумайте, в каком порядке должны следовать объекты. Я вижу это так. Дизайн будет начинаться в точке А и в этой же точке закончится. Затем я создам копию и расположу ее симметрично с отображением по горизонтали. После чего упорядочу верхний цветок. И в конце будет вышиваться кувшин. Я покажу весь процесс на первой ветке. Вы уже знаете все четыре основных приема, которые я буду применять. И в принципе легко справитесь самостоятельно. Я думаю, что даже эти действия уже излишние. Но те, кто не разобрался, могут еще раз посмотреть. А те, кто понял, поищите в своей коллекции дизайн, который вас не устраивал из-за протяжек. И устраните их. Будут вопросы, спрашивайте. Выбираем первый объект. Это строчка, на которой располагаются цветы и листья. Применяем к ней функцию вырезать-вставить. Строчка оказывается в конце вышивания. Окрашиваем строчку в другой цвет. Теперь всем упорядоченным объектам будет присваиваться этот цвет. Это позволит нам видеть, где упорядоченные и неупорядоченные объекты и мы не будем путаться. Выбираем ветку, заходим в режим выделить точку, делим наш объект в нужной точке, у нас получилось два объекта, первый, после которого будет вышиваться трилистник и вся остальная строчка, выделяем наш трилистник вырезать, ставить, переносим в порядке вышивания на один элемент, меняем цвет объекта, выставляем точки начала и конца в нужное нам место, если это необходимо. Собственно, идем дальше. Я думаю, что на этом мое видео можно прекратить, иначе оно станет долгим и будет показывать абсолютно однотипный процесс. Я желаю вам удачи в, вашем, в вашей работе. Надеюсь, вам все понятно. Если у вас будут вопросы, спрашивайте, с удовольствием отвечу.